Одноклубники, всех приветствуем На отправке у нас мотобуксировщик Железная собака Мини На 380 гусенице И длиной базы 1 метр На буксе установлен двигатель Зонгшан мощностью 7,5 сил По желанию Были установлены ручки с подогревом Фара в штате идет На 52 ватта В данной комплектации Обычно это 18 ампер Но катушка 9 ампер Это 108 ватт Позволяет устанавливать более мощные фары Подвеска здесь катковая, бурановская, мягкая, независимая. Дополнительно с мотобуксировщиком были заказаны сани волокуши, которые имеют длину 1,25 м. Также на буксировщике присутствует и успокоитель для цепочки, и необходимые комплектующие, которые были заказаны клиентом. Мы упаковали все в коробку и сложили в багажный отсек. А также сделали багажный отсек, чтобы можно было крепить груз в ту же самую канистру, либо рыбацкий ящик. Прицепной здесь идет полноценный фаркоп снегоходного типа. Дышло для саней. Чехол на двигатель поставляется вместе с буксом. Букс здесь с автоматическим сцеплением в масляной ванне, либо с понижающим редуктором. Это маленькая собачка уезжает к нашему одноклубнику в город Мурманск. Всем спасибо за просмотр. Пока!